Привет, наспишники дорогие мои, рубрика «Вредные советы», и сейчас хочу с вами поделиться гадким советом по поводу проведения презентации. Безусловно, для того, чтобы приходить на встречу, нужно обязательно иметь с собой много продуктов, потому что если человек, которого мы пригласили на встречу, не увидит баночки, то он ничего и не купит. Соответственно, если он их увидит, купит. Чем больше он их увидит, тем больше купит. Вывод. Надо приходить на встречу с пакетом продукта. Вот. Обязательно перед встречей все достать, чтобы был рекламный эффект, что у нас много продуктов, большой ассортимент. Вот. Сразу до того, как даже начать разговаривать, человека всем этим накормить. Вот. Неважно, не это уместно или нет, на самом деле это не имеет значения. И человек сразу о нас будет делать определенные выводы. Другой вопрос. Какие?